Основный канал компании Alter Air, мы находимся на нашем реализованном объекте. Это дом площадью 230 квадратных метров, он находится в селе Зеленый Бор Васильковского района, недалеко от Киева. И здесь уже сделан ремонт. Мы здесь немножечко пройдемся по системе, которую мы тут установили и покажем, как это все выглядит в готовом ремонте. На этом объекте мы реализовали систему вентиляции с рекуперацией тепла, комбинированную систему кондиционирования, систему отопления на базе теплового насоса, проектировали и монтировали систему водоснабжения и канализации, также подбирали и поставляли сюда сантехнику. Централизованная приточно-вытяжная вентиляция в этом доме построена на базе чешского оборудования Eblotron Futura L. Номинальная производительность данного оборудования 350 м3 в час, но чаще всего вентиляционная установка работает в автоматическом режиме и сама подбирать нужную производительность, зависимо от уровня CO2 внутри дома. Оборудование мы разместили в отапливаемом гараже. Минимальная температура здесь даже зимой не будет опускаться ниже 10 градусов по Цельсию, и поэтому такое размещение допустимо, и не создает дополнительный шум жильцам, и не забирает место, полезное пространство внутри дома. Конструктивно дом построен так, что Основная зона общая находится на первом этаже. Тут большая кухня гостиной на 50 квадратных метров и небольшой кабинет. На втором этаже находятся жилые комнаты. Это две спальни и детская, будущее детская. Пульты для управления системой вентиляции и канальным кондиционером установлены в кухне-гостиной возле лестницы. В кухне-гостиной установлен канальный кондиционер Daikin средненапорный. Для остальных комнат предусмотрена установка настенных внутренних блоков. В данный момент они еще не установлены, под них сделаны просто закладные коммуникации. распределение в доме мы построили на базе испанских диффузоров Model Look черного цвета. Их ширина 40 миллиметров, что совпадает с шириной трекового светильника и идеально вписывается в интерьер. При подборе сантехники делался акцент на оборудовании немецких производителей. Сантех-фурнитура от немецкого производителя Гроя Это две душевые системы, а также смесители. Инсталляции и клавиши немецкого производителя ТС. Керамика Велирой бог. Правильно построенные инженерные системы – это инвестиция в вашу счастливую жизнь в дальнейшем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!